Надеюсь, что это зайдет, осознание постепенно, да, чтобы вы понимали, вот, кто на этом уровне находится. Возможно, вы с кем-то выйдете на связь да, в своем сновидении, выйдете на высшие уровни и, так сказать, созвон сделайте, Пройдетесь с таким этим самым да, звонком вот, и, наконец-то, все-таки в этом зале собирается достаточное количество да, это же, опять же, почему это важно, тоже, вот это сейчас мысля пришла, почему это важно, что это нужно ну, стремиться к этому, не только, что мы продвигаем по лете, да, и ну, все, все пункты по нашему священнодействию, почему, потому что вечно быть в виде там подписчиков, да, где-то на ресурсах, на каких угодно, опять же, в виде... Ну, кого еще? Каких-то слушателей, да, в виде, ну, так, так сказать, как их назвать, я даже не знаю, альтернативные обыватели, да, вот так вот, что вот вроде чем-то таким интересуется, но никакого продвижения нет, но ведь... Нужно какие-то себе, опять же, промежуточные цели ставить. Что будет, что, как, кого, как вы себя видите там через 5 лет или там через 10. Ну, это вообще какие-то на, на данный момент длительные сроки. Ну, хотя бы через год. будет Также будут кто-то просматривать какие-то YouTube-канальчики, да, в интернете это самое зависать. Ну, ведь надо в этой жизни что-то менять кардинальное. Воздрав... Воздраву менять, а не продолжать даже в какой-то альтернативной в альтернативном направлении хавать информацию опять же продолжать возможно даже генерить ее в этом каком-то альтернативном направлении но оно какое-то тупиковое в одну сторону идет. Ну, даже не тупиковая, ну в однонаправленная, так скажем. Это даже в лучшем виде. А ну, так, да, в основная в масса хорошем. вот этих блогеров и блогер, вот это воет, вопит. Ой, давайте мы вот вернемся до этого, да, да. до Когда операции. это все закроется, закончится. Давайте мы вернемся до этого, ну, еще более продвинутого, до этого, когда там этим... 2019 выстрелили, да, вот так сказать, в голову недоразвитым существам. Да. Ой, давайте вернемся до этого. В 91 й да? СССР-2.0. Вот. Вернемся в ГУЛАГи, там, Сталинские, там, или не суть важно, там, кто будет рулителем, правителем на этом самом, в отдельно взятой стране лагерном бараке, или во всем этом самом, да. Ой, давайте вернемся на шарик, который летает вокруг этого самого. Понимаете, это бред. Это все бред, это кардинально этого не меняет. Вот. С вот этими шариками-лошариками, ну это вообще идиотизм, понимаете? Если по официальной версии вот придется углубиться в это все-таки, да, потому что вчера тоже на эту тему вот говорили, с Яном опять же, потому что даже самые продвинутые блогеры, которые ведут, даже вот это, вскрывают вот это реальность вот этого обмана космонавтики, да, космос в переводе, это пространство. Вот. вот этим вот засрали еще мозги. Понимаете, если ставить честно эксперименты, попробуйте сделать честный эксперимент. Солнце, якобы, да, по официальной версии, миллион километров в диаметре. Вот возьмите метровый какой-то этот, какой-то надувной такой шар, да, есть такие эти самые. Да? Для аэробики такие большие. Вот. Земля, якобы там сто ли 12, то ли что-то типа того километров в диаметре, до да, тысяч километров. То есть буквально сколько это раз получается, да? В 100 раз меньше, да? Вот, это в 100 раз меньше. Значит, не метровый шарик возьмите, а возьмите вот, допустим, этот, большого тенниса, мячик, да, такой, размером с кулачок, женский там или детский, вот. Вот такой вот, да, вот такой вот шарик возьмите, да? Вот. И возьмите луну, вот, которая еще там в 3 или в 4 раза меньше. Ну, то есть, возьмите шарик от пинг-понга. И, соответственно, разнесите их друг от друга на то пропорционально тому, как официально считается, да, вот от солнца до земли, якобы, примерно 147 миллионов километров вот вы отнесите вот этот метровый шарик, вот отнесите на 147 метров от этого шарика, который якобы солнышко отнесите вот этот теннисный да, шарик на 147 ну, таких полновесных шагов вот, понимаете, сколько это получается, да? это, блин, больше, чем стадион расстояние а потом еще от этого, это ну что касательно вот этого, вот, через три дня, я же к чему это говорю, через три дня вот это, ж блин, елы-палы, пипец очередной, да, э, лунное затмение, затмение, ж, да? Ну да, лунное затмение, да, лунное затмение, да. И потом возьмите вы вот этот пинг-понговский шарик, отнесите еще от земли, еще на 384-386 тысяч километров, то есть на расстояние примерно, э, сколько это получается? метр это миллион, значит на 30 э, этих самых, да? На пол... Э, на, на, пол на, на, мет, на метр, мы же, по-моему, говорили. От, а, от, ну да. Там, от земли на метр, да ну, на в общем, метр, в общем вы выстроите вот эту пропорцию правильно и разложите, соответственно. И что вы из этого получите? А вы из этого получите, что эта система не да, работает. 300 километров на 3 метра. Вот, эта 300 система 300. не работает. Понимаете? Э, вот этот э, теннисный шарик, он никак не закроет и ничем не закроет вот эту так называемую Луну, этот пинг-понговский шарик. Никакого понимаете? там четкой э, скипки вот этой тени от Луны, от Солнца, фу, ты, блин, от Земли не будет видно. А Солнце что... вы через а, а 147 метров, вот. пока вы будете это все разносить, у вас кто-то из э, проходящих людей стыбзит или этот шарик. Или вот этот шарик стыбзит, потому что это, блин, очень длительное расстояние. И какой туда светильник поставить, чтобы от этого солнца светило на вот эту землю, и чтобы эта земля в тень, вот этот пингпонговский шарик, вот это вот, понимаете, это бред. Вы думаете, что вот эти вот ученые, так называемые, на суперкомпьютерах не, про... не просчитывали эти системы? Давно это еще. Это еще до того, как вам разрешили пользоваться компьютерами бытовыми. Это все просчитано. Не работает эта система. Не работает. Это невозможно. Мир так никто не создавал. Это вбито в головы. Вот Для того, чтобы... Понимаете, дело в том, что когда... Э, ну, Извините, выражусь, да? этого этого. Если в башне поебень, хоть ебень, хоть не ебень. Вот понимаете, если вам в голову вбили с младенчества, с рождения, с молоком матери, с детского садика, со школы. Больше того, всему обществу сломанную, Да, сломанную, не, не работающую систему, значит у вас и мозги не будут работать. И с этого все начинается. С вот этих шариков, роликов, с вот этой всей хренотени, блин, с этого паразитирования. И мир этот, вот этот он и рушится Потому что заработать он не может В принципе Вот давайте еще вот так вот гвоздь, гвоздями Забьем мы вот шарика вот да, Шарикороликовую эту систему Все, больше к этому возвращаться бессмысленно да, Поэтому нужно двигаться далее И созидать новое вот. В том числе не останавливаться опять И не возвращаться и не объяснять Вот это о чем сейчас отец рассказал Потому что это ну, э, Затормаживает э, Просыпание. Просыпание, да, и на самом деле тот, кто это не понял до сих пор, то он останется в этом старом мире. И исчезнет неизбежно. Да. Вот почему мы призываем, да, чтобы просыпались те, которые в состоянии, иначе вы просто исчезнете. Ерик Триикса. «Заметил как, такую дивность. Там, где круголетие, там тишина и радость. Нет суеты, как в городе». Естественно, да. Радость. Родок нам присоединился. Приветствуем. Так, ну двигаемся. Надеюсь, достаточно, надеюсь, понятно. Вот, в принципе, по сути, мы одно и то же говорим уже много лет. Опять же, для того, чтобы проснуться, вот эту конвенцию создать, и мир начал, наконец, жить. И мы начали жить, потому что мы еще до этого не жили. Это такое прозябание понимаете? Так, ладно, двигаемся.